Всем привет! Вы на канале MV Fitness и с вами я, бог Наталья. Предлагаю заняться сегодня филатесом. Разворачиваемся лицом к коврику, округленной спиной тянемся вверх, затем вытягиваясь через вперед делаем прогиб. Снова округленной спиной вверх и именно вытягиваясь через вперед делаем прогиб. И снова округленной спиной вверх. И втягивая живот, делаем прогиб. За последним разом округляем спину. Собираем стопы и колени вместе. Опускаемся на пятки. Прижимаемся к бедрам. И прогибаясь, проезжаем по коврику животом, грудью хорошо опускаемся полностью руки выравниваем перед собой делая глубокий вдох поднимаем противоположную руку ногу на выдох опускаемся на. снова вдох потянулись головой рукой вперед на выдох расслабились продолжаем также на вдох вытягиваемся через разные стороны на выдох расслабились еще также двумя руками двумя ногами стараемся задержаться вверху и ударяем напряженными руками ногами как будто бы по воде на выдох выдох выдох вдох вдох вдох выдох выдох выдох вдох вдох вдох руки ноги напряжены выдох выдох выдох вдох вдох вдох выдох выдох выдох, выдох вдох, вдох вдох вдох и опустились на пол Полностью расслабились, руки положили на голову сверху, локти в стороны. Поднимаемся вверх. Затем прижимаем одну лопатку к позвоночнику, не трогая поясницу. Возвращаемся и опускаемся на пол. Вверх вдох, лопатку прижали, выдох. Снова прямо вдох и опустились, выдох. Снова вдох. Лопатку прижали, выдох. Прямо вдох и опустились. Еще вдох. Лопатка, выдох. вдох. Опустились, снова вдох. Лопатка прижали, выдох, вдох, опустились. Руки перед собой прямые. Вместе с прямыми руками поднимаемся вверх, вдох. На выдох достаем до колена правой ноги, опустились. Снова подъем вдох, дотягиваемся до колена левой ноги. Вдох и опустились. Снова подъем вверх, дотягиваемся до колена. Вернули руку обратно, опустились и снова подъем вверх. Дотягиваемся до колена. Возвращаем руку и опустились. Хорошо. Снова поднимаемся и продолжаем так же. поднимаемся двумя руками возвращаем руки назад снова и опускаемся на пол снова по отъему вдох дотягиваемся ладонями до колен выдох снова возвращаем руки вдох и опустились выдох снова под вдох дотягиваемся до колен выдох возвращаем вперед вдох опустились выдох и снова вдох до колена выдох, прямо вдох и опустились выдох продолжаем так же хорошо складываем руки перед собой, лоб опускаем на кисти рук, собираем ноги вместе поочередно прямые ноги поднимаем вверх на выдох подъем на вдох опустили Живот подтянут, грудью прижимаемся к коврику, поднимая ногу, вытягиваем ее из тазобедренного сустава. Затем поднимаем две ноги вместе, выдох и опустили вдох, вверх выдох и опустили вдох, как можно выше, именно прямые ноги. Живот, ягодицы в себя и удерживаем раз. Дышим два. Живот обязательно втягиваем три. Четыре. Разводим ноги в стороны. Собрали. Стороны. Собрали. Стороны. Собрали. Снова в стороны. И опускаем на пол. Руки выравниваем перед собой. Поднимаем две руки, две ноги. Затем руки, ноги разводим в стороны. Возвращаем обратно и опустились на пол подъем вдох разводим руки ноги в стороны выдох вернулись вдох и опустились снова подъем вдох разводим в стороны выдох возвращаем вдох опустили продолжаем Выкладываем руки перед собой, голова на бок, закрыли глаза, и расслабились. Разворачиваем голову, ставим руки в упор перед собой, ноги собираем вместе, приподнимая ягодицы, возвращаемся в обратном направлении на ягодицы. Полностью лежим на бедрах, голова на бок, закрыли глаза, расслабились, разгрузили поясницу. Разворачиваем голову прямо и медленно-медленно округленной спиной начинаем подниматься вверх, постепенно выравниваем. Берем себя под колени, ноги на ширине плеч, округленной спиной тянемся назад, затем на вдох вытягиваем позвоночник, головой тянемся до потолка, назад выдох и вытягиваемся головой вверх, вдох, подкручивая копчик под себя, округляем спину, тянемся центром спины назад, затем выравниваемся, тянемся до потолка выравниваем руки и на выдох подкручивая кубчик медленно опускаемся вниз, руки вдоль корпуса, снова подъем вверх, и на выдох медленно опускаемся, сделали вдох и на выдох поднимаемся вверх, сделали глубокий-глубокий вдох, потянулись головой до потолка, на выдох медленно опускаемся, внизу расслабились вдох и на выдох снова поднимаясь, потянулись вверх. Хорошо? Ноги выравниваем, разводим руки в стороны. На выдох проворачиваем корпус. Пятки удерживаем вместе. Вперед-назад. Пятки не мерзаются. Живот подтянут, напряжен. Головой вытягиваемся до потолка. Затем на выдох, разводя ноги в стороны, тянемся. До стопы, на вдох, выравниваем спину. Округленной спиной как будто бы ныряем, затем выравниваемся, прижимаемся к ноге и также округленной поднимаемся вверх. Хорошо, на выдох потянулись вперед, на вдох сели, выровнялись. Снова на выдох потянулись до стопы, на вдох сели, выровнялись. И снова выдох. Возвращаемся вдох, снова выдох. Возвращаемся вдох. Хорошо собираем ноги вместе, руки вперед перед собой. На выдох, отталкивая корпус прямой назад, пытаемся коснуться локтем в пол. Достаем до коврика. Выдох и возвращаемся вдох. Проворачиваем корпус. Выдох и возвращаемся вдох. Снова выдох. Вдох, выдох, вдох. Хорошо, сгибаем ноги и прямой рукой тянемся как можно дальше Стараемся коснуться коврик по центру, но как можно дальше от себя И снова выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох Хорошо, поставили руки в упор за спиной Ноги больше сгибаем к себе, пальцами ног касаемся пола Прокручиваем колени в одну сторону, ноги выравниваем, согнули, возвращаем. Снова в сторону, выравниваем, согнули, возвращаем. Продолжаем также. же. Хорошо. Выравниваем ноги и прямые, как будто бы стрелка по циферблату. Проводим ногами в одну сторону, в другую, еще в одну другую, через верх, в одну. В другую. Хорошо. Опускаем ноги, берем себя под коленки и округленной спиной опускаемся вниз. Руки за головой, локти в стороны, поясница прижата. Поочередно опускаем ноги. Прямую ногу опускаем вниз, затем поднимаем верхнюю часть корпуса. Вторую ногу опускаем вниз и снова поднимаем верхнюю часть корпуса. Помним, локти направлены в сторону, подбородок груди не прижимаем. При подъеме корпуса стараемся ребрами тянуться к тазу, укорачивая мышцы живота. Поясница обязательно прижата к поводу. Еще опускаем одну ногу, подъем корпуса вверх и снова опускаем вторую прямую ногу и подъем вверх. Сложняем, опускаем две ноги, затем подъем корпуса. Продолжаем также. Хорошо. Оставили корпус вверху, прижали поясницу, ноги опускаем чуть диагональ и выполняем упражнение, которое называется сотня. По три раза с усилием, ударяем руками вниз, затем ладошками вверх. Как будто бы бьем по воде, а затем хотим ее выплескивать вверх. Дышим выдох, выдох, выдох, вдох-вдох, вдох, выдох, вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох вдох, вдох, вдох, вдох. Продолжаем. Собираем лобы колени вместе, затем разводим ноги в разные стороны. Одну отталкиваем от себя, вторую подтягиваем как можно ближе к корпусу. Хорошо. На выдох собираемся. На вдох, разводим ноги. И снова выдох. Вдох. Еще так же. Две руки, две ноги выравниваем, затем собираемся. Снова вдох и на выдох скручиваемся. Еще вдох, собираем лоб и колени, выдох. Снова вдох, лоб и колени, выдох. Снова вдох, выдох. И округленной спиной раскатываемся. колени слегка разведены в стороны, стопы вместе. Округленной спиной, не фиксируя точку, когда садимся, спина все время круглая, как мячик, прокатываемся. На выдох, назад, на вдох, садимся. Затем, удерживая равновесие, разводим стопы в стороны, на вдох только стопы собираем вместе. На выдох в стороны. На вдох собрали. Еще выдох. И снова округленные спиной назад. И сели, выровнялись, удержали равновесие, округленные назад. И сели, выровнялись. Еще выдох. Сели, выровнялись, вдох. Стопы, собираем колени. Выравниваем руки. Выравниваем ноги и удерживаем положение. На сегодня занятие окончено, всем спасибо, всем хорошего настроения, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!